В древнемагической культуре и в древнемагической традиции, как в славянской, так в кельтской, скандинавской, в любой языческой эта система была отлажена до совершенства. Но в основном, конечно, постарались кельты, древняя друидическая традиция, а именно традиция ирландских кельтов, которая вырабатывала своей деятельностью алгоритмы идеальной власти. Она готовила правителей. Касту правителей и, соответственно, вырабатывал алгоритмы поведения, мышления и действия тех, кто достоин королевской власти, истинной власти, которой дает земля, потому что короля выбирает земля, не люди. И сознание лица человека в данном случае должно быть действительно безупречным, и эта безупречность проверялась в несколько этапов. Во-первых, начиная с того, что оно проверялось поколениями, то есть считалось, что истинный король тот, у кого три поколения безупречных предков, как минимум. Безупречность, принцип безупречности выявлялся не только в верности своему слову, в умении платить по своим долгам, но даже в физическом совершенстве. Считалось, что если король не безупречен, то это рано или поздно наложит отпечаток на его физическое тело рано или поздно. И если вдруг скажем, что-то случалось, там, да, у него чили вскочил на лице. Да, считалось, что это следствие того, что он был подвержен колдовству. То есть пришел некто, например, Филипп да, местный бар, местный сказитель, и выявил в нем некое несовершенство, Которая побудила этого Филида сложить хулительную песнь по Это была самая страшная форма проклятия. Она распространялась, ее мог наложить только член друидического сословия. и считали, Они всегда стояли, по крайней мере, до определенного момента стояли выше сословия королей и считалось, что они имеют право карать или миловать, то есть словом, унижать бытийную массу короля. И давать ущербность его безупречности и также хвалебную песню повышать бытийную массу короля и увеличивать его бытийную массу. И считалось, что если с королем физически что-то приключилось, то скорее всего Филип спел на его имя хулительную песню поношения, и это таким образом проявилось на уровне физического тела. С этого момента король не мог занимать свою позицию он вынужден уйти и уступить свое место более достойному. Это было очень жестко и очень важно. А еще было важным тем, что тот, кто идет по пути самосовершенствования, по власти Ли или по развитию собственного сознания, по фебовскому или по дионисийскому пути, получали от друидов, получали от филидов некое задание. Задание, которое связано с выполнением определенных обязательств. Это выполнение, это задание называлось Гейс. Система Гейсов очень жестко была отработана, разработана именно в этой традиции, в этой культурной среде. У нас у славян она тоже есть. Называлась она просто немножко по-другому ⁇ зарок или обед ⁇ но в данном случае зарок или обед всегда дает сам человек себе. А вот система Гейс, в Гейс можно было наложить более вышестоящий мог наложить на менее стоящего, нижестоящего некое обременение, которое тот обязан выполнять определенный период времени. При этом при всем не спрашивая зачем, потому что так надо. Таким образом вырабатывалась воля, вырабатывался характер, но самое главное. В нем была еще магическая подложка. Дело в том, что сословия друидов, филидов, которые натирали, скажем так, над, со стороны магии над выполнением поставленной задачи, то есть над выработкой сознания универсального короля, как и любые жрецы, работали напрямую с богами. То есть у жреца так устроено сознание, что он к богу своему немножечко ближе, чем обычный человек. И связь у него двусторонняя он слышит посылы своего божества и может эти посылы передать веренным его заботам народа-населения, в том числе и королю. Поэтому перед тем, как жрец друид накладывал гейс на какое-либо лицо, в том числе и на короля. Он эту информацию соответственно получал, получал по своему каналу. И понятно, что, то обременение, которое накладывалось на лицо, оно подразумевало долгоидущие планы. То есть вплоть, вплоть, вплоть до абсурда да, доходило. Например, на короля накладывался гей, что он всегда должен вставать до заката. Ой, до, до рассвета. Да? Вопрос, зачем? Есть суббота, воскресенье можно поспать поудобнее. Да? Но, тем не менее, вот этим вот гейсом вырабатывался в нем навык всегда, бы, например, быть бдительным, Потому что лет через 20, к примеру, может возникнуть такая ситуация, когда соседнее племя или соседнее королевство нападет на него внезапно, с нарушением всех основных законов. А было в то время правило, что в темное время суток не воюет. И потом, когда, скажем так... Начали приходить на землю околохристианские миссионеры, да, они привезли, привели с собой иудейское учение, а там в иудейской традиции, которая пришла из Раны, из растризма, из Шумери, там можно было воевать ночью. И они, как бы это знание вместе с оружием азиатским и принесли. И вот боги видели, что такое, такая перспектива возможна, поэтому если правитель сейчас не научится вставать до рассвета, то через 20 лет ему этот отсутствие этого навыка принесет разорение и проигрыш, но если сейчас он это выработает до автоматизма, то рано или поздно это спасет жизнь ему и его королевству. И совершенно различные, абсолютно бывают иногда абсурдные, нелогичные, например, вот в ирландские саги, если вы будете их читать, они в этом отношении очень интересны, потому что каждая рассказывает про гейс. Они могли исходить в психотворной форме, они могли выходить просто в виде команды, например, никогда не следовать за Рыжим к дому Рыжего. Оп. Поди пойми, да? а выясняется, что рыжий, ведущий дома рыжего, приводит короля к его же собственному убийце, То есть это могли видеть только силы, которые смотрели на несколько лет вперед. Да? И нарушение этого гейса привело соответственно короля к поражению, то есть к физической смерти. И так далее. То есть вот такие вот гейсы они накладывали жрецы. Но это речь идет о касте правителей. Правитель сам себе гейс выбрать не может, он ставленный бога, на него смотрит бог, поэтому считается, что на него внимание значительно больше. Люди, касты воинов, которые работают со своей системой самостоятельно да, и те, которые стремятся войти к касту воинов, имеют право гейс на себя наложить сами. Сообразно пониманию своих же собственных изъянов. И вот эти изъяны сейчас прописаны в вашем мертвом пространстве. Это ваши изъяны, которые в любой момент сделают вашу систему уязвимой. А значит, вы сами должны взять в себе взорок некое действие, диаметрально противоположное тому качеству, которое является вашим пороком, и совершать действия для того, чтобы его изжить. Вот это качество личности, какой-то определенный комплекс, который заставляет вас предавать свою собственную природу. И все это написано в мертвом пространстве. Лень, значит, взять кейс, который будет убивать лень, который будет заставлять не лениться. Что вам трудно делать? вставать там до заката, да, бегать по утрам, там, иметь жесткий распорядок дня и четко ему следовать. То есть вы сами себе выберете, что вам делать трудно, и возьмите себе такое обязательство это делать постоянно. И через некоторое время вы увидите, случится совершенно волшебное преобразование. При регулярном выполнении одного и того же ритуального, подчеркиваю, действия ваши цели начнут делаться сами собой, просто по волшебству. В какой-то момент вы осознаете, ёлки-палки, а она же реализовалась. Вы да так просто и неожиданно, что это не потребовало от вас совершенно никаких трудов нелогичным действием какое отношение имеет там, не знаю, бегать по утрам к покупке квартиры. Логика ментальная никакого. А тем не менее, если вы выполняете этот гейс, ваши цели решаются просто через опосредование, через совсем иные источники. У вас как будто какая-то сила ведет, она вам начинает помогать.